Я хочу вам улыбаться 24 на 7. Всегда. И хочу, чтобы вы улыбались, несмотря ни на что, потому что я вас люблю. И надеюсь, вы меня чуть-чуть хотя бы. Пусть будет в мире больше любви. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Знаете, я готова объявить название видео. Оно называется ⁇ Экстремальные бьюти-лайфхаки ⁇ Экстремальные. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставит лайк, и за 3 секунды вам будет несказанно вести всю неделю. Yeah! Итак, считаем. 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайк, и удача отправляется к вам. Ну а мы начинаем смотреть экстрим в beauty индустрии. еще не подавилась. Ой, мамочка. Ой, мамочка. никому бы не дала проткнуть свое лицо. Ой, девки, что же вы творите-то? Видите, это называется какие то там мик-лифтинг, шлифтинг. Кто там? Кали Джейнер, Белла Хадид сделали себе такой лифтинг. И теперь у них немножечко глаза так. И они такие... Блин, прикольный смотр, смотрите. А вообще другой человек. Вот я. А теперь вот так, блин, мне нравится. Черт, я тебе не пойду это делать. В общем, это. Ой, мой маленький шрек! Здравствуй! Он такой Снимите с меня эту дрянь! Вы понимаете, что это депиляция? Он, блин, я не могу смотреть на его мордашку! Он такой трогательный! Не надо! Милый, зачем ты это делаешь? Наверное, за тем же, зачем я делаю там. То же самое. Чтобы не мешались. Чтобы все было всегда красиво, аккуратно, ухожено, чтобы любые бикини. Даже без бикини, я выглядела с ног шибательно. Это важно, это важно. Люблю волосы только на голове и на бровях и на ресницах. Все. Смотрите, он помолодел, даже кажется. Как он это выдержал, боже, бедненький. А теперь ты немножечко понял, что такое быть женщиной. Но, поверь мне, роды это еще хуже. Это тут бородку дерешь. Извините. Продолжать не буду. А -а -а -а! Вау, вот это да! Это как, знаете, на люстре есть вот такие вот висючки. Она не с люстры их сняла. Ну, вообще, с ними жутко неудобно, очень-очень неудобно, и по-любому это просто жутко. Но мне нравится, знаете, что их прозрачность, их кристаллическость, их не, такая невесомость и слегка сосульковость. Я умею описывать. Так, так, так, так, так, вот самое интересное. Это не изготовлено. Это, изго... это реальность люстры. Вот что я хотела сказать. Обалдеть! Это ногти единорожьи прям. Как будто она выловила 10 единорогов и сняла у них ну, роги. Я специально так сказала. Я знаю, что рога говорится. Рога, точнее, единорога. Я знаю. Я знаю! Это тональная снова не тональная. Это контуры. Видите, бьюти-блогеры вот так разговаривали. Итак, я беру вот этот вот контуринг и наношу его себе на скулы. Где мой чай? Ромашка, мята, мелиса. Еще кто-то, не помню. Да-да. Так, так, так, так, так, так, так, так. И тут что мы видим? стрел. Вот вот так надо рисовать стрелочку. Короче, вот так сидишь, смотришь, не вот так рисовать, потому что непонятно, где набор, а прям глаза вот так смотришь прямо глаза в зеркало. И рисуешь на открытом глазе, чтобы понять, как у тебя он идет. Я уже не могу орать над этими видео. Что они делают? Я, кажется, знаю. Они пускают типа, что типа кислорода внутрь. Кошмар! С тысяча слоев иголка челлендж. мо моё боже, как же это страшно! бьюти индустрии это очень страшно. Очень страшно. Очень страшно. Просто ужас. Да снимите уже с нее, она уже не может дыхать. Я уже вся покраснела. Я не могу такое смотреть. Я не могу, мне тяжело. О, может, моя прическа сейчас придумалась, типа бант у меня. Блин, вот вот. yeah. ну, надо попробовать сделать бант из волос. Я делала раньше. Я похожа на Микки Мауса. Микки, Микки, Микки, Микки, Микки. Я просто хочу ни туда не смотреть. Блин, ну прикольно. Тин -тин -тин. Ладно. Так тоже прикольно. Фирменная моя прическа, между прочим. Вы знали, вы знали, вы знали, вы знали, вы знали, вы знали, вы знали, вы знали, вы знали. Теперь знаете. А еще у меня есть фирменные стрелочки. Опа, на кто тут у нас? Кто-то написал, я прочитаю потом. Да господи, снимите уже с нее этот весь кошмар. КОШМАР! Было-стало, поняли, да? Это омоложение. Омоложение самое страшное, что есть в бьюти-индустрии. Так что берегите молодость с молоду. А это что значит? Меньше косметики. Меньше, а лучше вообще, без алкоголя, без сигарет. Еда нормальная полезное для кожи, прочитать в интернете, долго рассказывать. Что еще? Отсутствие тактичных, токсичных людей в вашей жизни, которые заставляют чувствовать вас, себя, паршиво. Вот это, наверное, самое главное всего того, что я перечислила, правда. Потому что ничего не оставляет такие следы на лице девушки, как душевная травма. Правда. Переживания, слезы, вот эти вся любовь то ужас ну а как без любви просто я надеюсь что вам будет вести в этом хотя все равно один краш появится который вам заберет. сердечко но ничего вы его соберете волосатые подмышки на мониторе Как этого суслика ободрали, мать твою! О, у наверное, не хватило бы терпения столько отращивать. Давай! Ей, я говорю, как суслика ободрали, челку суслика, и он такой. Ха-ха! Чисто. Теперь месяц можно не париться. В этом есть плюс. Это на стену повешайте. МАМА! МАМА! Это что? Они нанули губу. Э, она как будто резиновая. Как резиновый матрас или надувной матрас для плавания в бассейне. Это ужас, боже! Мамочки! Это тот самый суслик, про который я вам говорила. Похоже же? Слушайте. А, -а, а Это жуть, вообще. Я не люблю. Не люблю, когда у парней борода, там, вот это вот все. Мне нравится. Не нравится, когда... Мужчина более обтонченный, а не брутальный. Грыжа. У нее грыжа. Было... Ста.. Вау! Это правда очень круто. Потрясно какая зайка пайка. Тан -тан -тан -тан. мы берем замораживаем. То место, которое будем удалять. Сейчас будет не очень приятное зрелище. Спасибо, что избавили нас от него. Что они делают? Она такая лежит, как будто ничего не происходит. Я до ужаса боюсь уколов. Здравствуйте. Вот ему ничего не надо вкалывать. У него уже все есть. Нормальные губы, нормальный нос. Идеальные брови, ой-ой-ой-ой-ой, как мы себя любим, ой, как мы себя любим. Девочки, нам надо поучиться, мне кажется, у некоторых, представляете, что я сейчас скажу, я не хочу этого говорить. Ну, короче, у некоторых вот таких мужчин нам, может быть, надо поучиться уверенности, вот он прет и все вот так вот, вот я уверен, я классный, Им пофиг вообще на все. Он всем видом с вами показывает, что он классный. Но нужно обойтись э, без пафоса, сущности и крутизны. Все-таки надо оставаться девочками, но не слащавыми. Золотая середина. Вы поймете потом. Подумайте просто об этом. А вот это все. Перебор. И красиво просто так. Особенно, когда улыбаешься. Раньше ненавидела свои фотки, где я улыбаюсь. Мне казалось, что мое лицо разъезжается вообще вот так вот просто во все стороны, глаза становятся маленькими, вот эти мои хомячьи щеки. Ну, так себе, да, выглядит? Ну, не знаю, мне... Многие говорят, что нормально. То есть мы по-другому себе видим, не так, как видят нас другие. Вот это же ловушка зрительная глазная тут смотришь и думаешь фу кто смотрит на себя думает вау это блин как так сердечко конец вот такое на сегодня было видео ребята надеюсь оно понравилось если это так ставьте лайки подписывайтесь на мой канал я вас люблю целую пока